Стоит, видишь, это... э -э ну, курицу, видишь, вау. Я в шоке, если честно. Прозрачно курица. Стоп лаки, если раз видишь Смотрим на экран, что у нас новая интеграция. Башня. курица курицы Вот все это <discs> вот все Так, я думаю, что это ролик не выйдет. Ну, если там будет новая обнова, а мне захочется вам показать старый paper. игру, это вот ну, старую версию игры. Clash of Regents, Herculegents, как там переводится, Clash of <laughs> ух ты, ему прям ответный персонаж, отлично, наверное, наверное, да, когда будет новый торфейс, как и то я этот ролик выложу, и как... расскажу, что я уже ролик, посмотрим, сколько там подписчика прибавилось, сколько там на лайков прибавилось, так, на будущее ролик, да, этот ролик я выложу два года, <laughs> да, 2022 год, знаю важно не хайпанировать да, я согласен так друзья уже желез два, желез 2 нам только один намек кто взял кто знает напиши в комментариях у в будущем буду знать кто будет знает достигнуть диги желез 1 вот не понимаю дига желез 2 я был сначала без диги что совсем не понятно. давай один один что получить нового дигу так давай ну, я думаю одну игру записать и все сейчас не буду записать 10 минут все возможно тактикам кто знает меня холод дома кстати на да? но возможно будущего будет еще кто -то. это будет старый коробка кол, кол тоже все используют блин дождь идет возможно потом будущем не будет такой вещь так друзья вроде бы он здесь блин, вроде бы карта логичная так тактика первым делом нажимаем сюда вот. есть. Есть, есть отлично войска кого призываем не знаю. И пиши кентрек, что лучше. Краснорда пару 250. Ну я уже понял, что нужно войска, чем развиваться. Это гениальная идея. Так. Вот только здесь, как я понимаю. Ну, для пехоты. Вылетающий, как я могу нападать. Не знаю. Тут два центра отличных. Я тут доступ... Нет. Нет. Я пошутил. Давайте так. Давайте мир. Больше больше войск. Отлично сбор точек, чтобы он знал, где я, чтобы знал, где он. Давай, точка сбора. Два летающего, а там пехотов своих. Я не знаю, где он, два летающего. Вот. Орк одного. Орк затащит, кучник, все нормально. Три персонажа хватит. Ну, для начала игры. Так, дальше 400. Играем в все нормально. И также управляем этим солдатами. Так, первым делом. Ну, там, разведкам. Хм. Так, один чучек может нам помочь остальные копят как там дела нет его давай искать давай искать я хочу еще одну базу захватить исключим будущем так все одна стройка уже пошла так где он нет его здесь отлично точку. В скором времени захватим Значит, давайте все туда вот Меджиков, воружеек, всех. Я так думаю, они потом будут делать. Ладно. Парк. Так, окей. Okay. Разделяться не хочу. <рек> блин, мне страшно. Выходи, чувак, что-то блин. Ладно. И летаем, экономику лучше. Всем. Так. Я вот думаю, думаю в будущем думаю, что это сработает. А, можно вот тут еще. Да, вон он. Оказывается, он будет слишком рядом. Так, войска. Так выйти. Призыв. Уже на новазу нужно. А Но, может даже здесь. А, ну, а Орка. поищу Класс. Может, канал нарушить. Так. Вот а так вот это нагли, все нормально. Давай летающим, запускаем. Усадку. Как дела? На. На ну, вроде бы логично так да, надо не скоро подключаюсь что я что-то ключу вот. сюда спустить кто кто кто наказал он не они давайте так с меня все расика нам не хватает это что такое это будет расика все атаку призыв призыв да строительные блоки пати, я не нам башни дальше скрилку берем что просто строить тем самым это все а есть уже пать вещи нормально по так как там дела а, они что там они сейчас нам нас нападают нападут как я понял Человек, я по Мах ладно, атакуйте. Он боится нас. Слушайте, может быть давайте поддефаемся? Ой, сори. Нападет получится, да. Пока не захватываем, отличный идея. только то, ну, то что... орки сам. Нужно дверь брать. Так по очереди. Так. ух, давай 400, потом построим эту базу. ты там что не делаешь такой у тебя так. моя давайте давайте по порядку сделать ну тоже выше тоже к копать копать копать когда же она пойдет? у один летающий это я пролетающего она поможет Вы пока не призывайте барбро -бар. Магиков. Ты всегда сюда ломаешь никакого а, кстати можно будет на еще но друзья мои семья как понятно спокойно да как-то не я хочу начать скоро время жду чем начало как дела О, а. стройка новая стройка. Чем больше тем лучше конечно. чем больше войск тем тоже лучше а блин даже нужно войска собирать ещё. так призыв казан все атакует у нас я понял у нас атакует я понял вау чего А что у меня такое? А? Поняли? Ого! Стоп, стоп, стоп! Что за читы блин? Он же выиграл. Сало, на ну, В общем, друзья, я не знаю, что такое, что он штуку взял. Я не знал, что у него есть преимущество. Если бы у меня было такое, то, наверное, я бы затащил. Кто бы его знал. Так, вы вызываете строить а вот там на работе все отбились ну, капила капила собираете работать все-таки захват еще самое главное как Вот на В атаку огонь все мы наверно к нему пойдем и вот его Откуда же я знал? на вот вылез Ну не злобно Ну, куча ворков куча ворков Давай Кстати, войска, так как шар Давай, на так, нужно стрелялку босса. Хватит давайте не будем атаковать. Теперь право там. Да, да, а каналы будем. побели там можно. Не, не просто воп-воп, а умно, друзья, умно. Поэтому.. Блин. Стоп, давай, давай давайте посмотрим. На ум нам. Призыв где конечно, всегда. Это очень важно. После этого. Мы подождем, казан построим. Нападина на нас получит, конечно. что понапал уже? Договоры, сидя здесь не смог попадать Вот так на Хорошими людьми. Вот, вот. Да, стройте еще одну. Он здесь. Может, конечно, на, шар. на шар, давай. Ускорял шарами Блин, ну как это работает? Ну, ремонт, кстати, как там ремонт? Вытер, вытер, вытер, вытер, вытер, вытер, вытер. Что главное тут клацать или выиграть, Как дела? Это помочь. Языком. Я казан. Хорошо. Нужна вот так вот призыв не прямо с двух сторон вот, ну, какой тигренки он не разумеет кстати на заметил пускай ремонт а все будет делать Я не знаю что блин у меня такое вот ну ладно в общем -то... Можна вторая база, как я понимаю. Айска в атаку. Я прям знаете куда пришел? Его ну, базу. Слушайте. Вот 3-2-1 нужна помощь. Ну это прям все нас. Что такое сильное. Ха! Бойска, атаку. Лаза не хватает, что-то еще не то ладно. Огненный, вот, с чем хватает. Ну, я что-то хотел, чтобы его копали. Ну, кстати, вот еще что. Быстро 400 копий, быстро мечет лаза. Если-ка, все атакуем. Огненный шарминг, стрелка. Где враг? что узнать. Тут атаку, призыв, я, что-то знаю, точно. -то меня... а, я, я сказал атаку. В атаку а призываете, ну, сетки. Так, по что для Нет, что нет. Не Хватает, черт давайте вот так вот ремонт ремонт я чувствую, что я его не вижу я все побьева у нас построить покрепить все это. так ну теперь давайте тогда сохраним спокойствие Заново. Теперь... Ладно, нарисуем... Ну, это... Да, не всем. Но, в принципе, мало. Мы... Все, на эту точку захватить, если он будет Кстати, прикольно, где я эту точку. Все, удача. Топ, назад. Что-то что-то делать, вот так А, Васька, кто-то атакует. Тем, припрегивает. -при -при -при -при Прыжочек делает. Так, ладно. Помощь, помощь, помощь. Баба. Может тактику нужно новую, но не успеваешь. У меня не всем говорил, вот по не пойдет. Так как дела? Как дела? Нет, нормально. А так вот, где разговорные сразу есть пушки для этого? На нашу базу что ли? А, мы на ней ну, отлично. В принципе можете. На ну, бы все отлично теперь. Шары у нас еще есть еще. В общем мы прям все точку спотиваем все. Вот на точку. На Уничтожайте. Вот, ну, бам, а как здесь? так сбор точки, все точки здесь давайте встретим. Ну, да, но ну, это время, конечно, что победить. Ну, если смотреть ролик, конечно, весело. Конечно, классно. С но это мои медики. Баба, -баба, -баба, -баба, -баба, баба Может быть, молоточек вся такого? Рыцаря. Ну, ладно. Вообще-то, смотрим, что будет. Прямо с маленького. Ну блин, давайте следующие ролики заберу, не хочу для марок делать, так собираюсь сам, пока. Берите следующие ролики.